Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Вчера я записала видео по инвестиционному майнеру Ведока. Это долларовый майнер. Здесь мы майнин доллары. И я депонировала вчера 1 доллар. Здесь хоть и дают бонус 5 долларов, но без вложений здесь нам вывести не дадут. Нужно как минимум вложить 1 доллар равен 60 рублям. Значит, давайте я соберу прибыль и сразу в режиме онлайн проверим его на вывод. Ну, я знаю то, что он платит, так как мой пригласитель выводил, и я шла целенаправленно. Прекрасно осознавая о том, что без вложений он вывести не даст. Значит, вот здесь вот моя прибыль. Я собрать доход. Успешно. окей. И вот мой 10% процентов 1 доллар и 3% это бонусный капают. Так, и того, сейчас надо его что? Его надо обновить. Сейчас он сам обновится. Итого на балансе у меня 32 цента. Значит, далее что? Финансы. Кликаю. Выплата средств. Можно делать реинвест. Давайте посмотрим, что это такое. Значит, в данном разделе вы можете обменять средства со счета для выплат на счет для покупок. Получив при этом плюс 5% бонуса. После этого вы можете купить тарифы, улучшить их или купить просмотр своего сайта в серфинге. Минимальная сумма 3 инвестора 20 центов. Вот так. Ладно. Это все потом может быть кликаем выплата так как я в настройках прописывала pair кошелек я выбираю pair значит мой кошелек сумма стоит по умолчанию будьте внимательны при выводе чтобы стояла если здесь бы у меня стояло 33 как бы бывает что округляют то нужно ставить Именно такую сумму. Выводить я еще ничего не выводила. Давайте кликнем. Вывести минимальная сумма. У меня 10 центов. Максимальная 5 USD. Свыше максимальный идет в ручном режиме. Вывести. Успешно, деньги успешно переведены на ваш кошелек. Идем на Pair. Вот я вчера депонировала. Кликаем. И я обновляю страничку. 22 ноября. Даже комиссию не сняли, что удивительно. 22 ноября. Перевод выполнен. 0,32 цента. Выплата пользователю Елена с проекта Ведока. Платит инстантом. Замечательно. Краткий обзор я делала, друзья, вчера. Здесь вот письмо. Так, что... В данном разделе сообщение администрации. Вот это какой то лото. Есть телеграм-чат, можно добавиться в чат. А это что? Это я не знаю. Ну, сейчас посмотрим, так как письмо пришло, да? Хорошая новость для любителей лотереи. Открыть новый раздел. Лото 9 из 35, где вы можете купить один или несколько лотерейных билетов. Стоимость билета 1 доллар, всего билетов 35. Как только будут проданы все билеты, состоится розыгрыш. Выигрышные билеты 5 билетов по 2 USDT. Ребята, по 2 доллара. Три билета по 3 доллара. Один билет 10 долларов. 6.45. Но это для любителей, кто любит такие. Мне не везет лотереи. Вот. Ну, в принципе, и все. Что еще? Я вчера делала краткий обзор. Тут больше нечего. Здесь нужно оставить. Будет отзыв. Так как если кликнем на отзывы, отзывы узнаю все положительные. Вот, это я потом уже заставлю оставить свой отзыв. И далее пошло. Так, выплата инстант. Сумма 101. Далее, что здесь? 18 центов. 2 доллара. Так здесь платят без проблем ляля -ля топаля 98 центов как бы 43 цента ну люди как бы оставляют отзывы естественно нужно оставить свой отзыв ну что друзья не забываем о том что это инвестиции а любые инвестиции в интернет это всегда риск. Я рискую своими деньгами, а вы же думайте сами. Халявы здесь, как я сказала, уже нет. Хоть и дают бонус. Также есть баунти-программа. Только будьте внимательны, читайте очень. Очень-очень внимательно. А бонусы еще есть, но это потом. Вот. Ну, как-то так. Всем удачи, больших заработков. Благодарю всех за просмотр. До новых встреч.